Всем привет, друзья! Я хочу рассказать, куда я пропала на такое длительное время. Я пропала, почему и как. Короче, в феврале, в конце февраля администрация обратилась ко мне, нашего поселка, то, что продаю я квартиру или нет. Естественно, я сказала да. Я сказала да, потому что у них квартир не было, была моя одна единственная. В итоге... А, мы составили... А, они приходили к, на нашу квартиру. Я сейчас вам всю правду расскажу. Прям всю выложу. Просто меня уже достало. Я уже почти три месяца живу как... А, как на пороховой бочке. А вот. Ну, что, Короче, да, я согласилась. Они пришли на квартиру. Сказали поменять пол. То есть а, ламинат на... На линолиум, там покраска, подклейка обоев, э, чистка, уборка, ну, естественно, это как обычно, да. Да. Мы потратились почти 35 тысяч на эту квартиру. А, чтобы поменять линолеум, у нас вышло почти тридцатник. Вот. Мы все сделали. Они пришли, проверили. Я... Это моя квартира, это все мое. Я купила эту квартиру на мат Капитал. На мат-капитал, да, у бабули моей. Мы с бабулей ходили в банк. В 2011 году мы совершили сделку с ней. И, и короче, ну, все, мы получили деньги. Деньги эти у нас ушли на ремонт, на детей, на хозяйство. Вы знаете, что деньги уходят как вода. Ну, ладно, хорошо. Дальше мы... Дальше они пришли, мы, а, ну то есть в течение недели мы все с Андреем сделали, а, все чики-пуки, как говорится, отремонтировали. Они пришли проверять квартиру. Ну что, они пришли, все, да, мы подписали договор, то, что они а, берут эту квартиру и в итоге никаких претензий не имеют, все хорошо. А, окна пластиковые, все чисто, все культурно. <coughs> Они сказали, только у вас одна квартира. Нас а, а Я ездила еще в, а, в город, чтобы сделать электронный ключ. А, то есть я платила деньги, почти три туда. Затем, ну, короче, я набегалась а так, друзья. Я просто, я говорю, пожалела, что я решила эту квартиру продать. Ладно, это я все сделала, все хорошо. В итоге, мы, ну то есть, юрист не я, встретились, пошли мы МФЦ, я не знаю, юрист это был, кто был, вообще не знаю. Мы подписали договор, то, что я передаю им квартиру, они пере, пере, переводят мне деньги. Хорошо, в течение недели ко мне пришли деньги. Деньги не маленькие, 700 тысяч с копейками. А, так как у меня была единственная квартира, был, а, был аукцион, они выставили квартиру на аукцион мою. А, то есть там а, дали добро, чтобы купи, выкупить мою квартиру на аукционе. Высшая цена была 735 тысяч. Вот по этой сумме мы они купили у меня квартиру. Я не знаю за какую сумму вообще у нас в администрации выкупаются квартиры однокомнатные для, для детей, у кого нет родителей. вот. А, кстати, мы подписали договор, подписали на квартире договор, то, что я передаю ключи, все вот это. Передала сразу им ключи, передала все документы, все. У меня ничего нету от квартиры. Мы пришли МФЦ я уже была без ничего, просто подписать осталось, то, что я продаю, это все сделала, все хорошо, и звонят ко мне, а деньги пришли, ко мне звонят на следующий день и говорят, в десятом часу утра, Гузель, вы не можете квартиру продать нам, я говорю, а почему, как, у вас стоит обременение, я говорю, какое применение? что такое вообще, я не понимаю, вы не можете продать, так как у вас обременение стоит на бабушке. Вы только можете снять обременение, идти с бабушкой МФЦ и снять. Я говорю, как я ее подниму с могилы и поведу ее МФЦ? Скажите мне. Мне что делать? Юридически я как неподкованный, необразованный человек, как я обычно, как все люди. Вы мне подскажите, говорю, как, как делать, как следующий шаг пройти? Хорошо, этот а, мужчина, я не знаю, юрист, не юрист, космонавт, не космонавт, и звонит, хорошо, говорит, я узнаю, как, что. И они мне кричат, названивали целый день, мне кричат, только деньги не снимайте. А я уже пошла в банк и написала заявление, что они должны мне а, через два дня прийти деньги, чтобы наличкой снять. Мне кричат, не снимайте деньги. Ага. Но они, прежде чем вот это э, сказать, они еще меня выставили недоброкачественным покупателем, а э, продавцом. Типа я их обманула. Вы представляете? Они из меня делают дуру. И, и юридические э, ю, э, юристы со всей России начали ко мне звонить. С Калининграда даже звонили. Потом с э, с какой-то области, я не помню, уже, но очень много. Даже с Подмосковья звонили. Я говорю: они требуют, чтобы я пришла к ним в администрацию, подписала документы какие-то, <coughs> вернула деньги и все. Они мне одним, одним голосом. Вот, ну, прям слово в слово все говорили: ничего не подписывать. А, аби, вообще ничего не подписывайте, никаких денег вы не должны, э, не должны возвращать, так как вы все прошли э, э, по закону, все по закону я сделала, а они хотят задним числом, это должно быть все через суд, они сказали. В итоге администрация ко мне названивает чуть ли не каждый день, Глава даже звонил два раза, но я с ним не разговаривала, так как у меня муж взял, то есть Андрей мой, сказал, Гузелья с вами не хочет говорить. Он говорит, вначале сказал, так наш глава, ну, короче, грубо, в грубой форме на Андрея. Андрей такой, а чё говорит? Она же не сама себе перечислила. Это ваша организация административная, да? Вы же сами перечислили добровольно. Она же себе не перечисляла добровольно. Он там грозится, что меня там могут посадить на, а, на столько-то лет, как будто мошенничество какое-то. Извините, я никакая не мошенница, и, во первых а, мошенники вы, вы должны были сделать... А, я знаю, что администрация нас смотрит. Вы должны были сделать... Я уже потом, уже потом это все, Я а, в течение двух месяцев, я уже... Э, как говорится, уму разум набрала. <coughs> Должны были они сделать в первоначально выписку. Узнать о моей квартире все досконально. Снятое применение, нет о ни на ипотеке, не на ипотеке. Они этого ничего не сделали. Но они кричат: мне, как будто я должна была их предупредить. То, что у меня там какое-то. Обременение стоит с какого-то года. Извините меня, пожалуйста. Абсолютно ничего не знала. И, и, и вообще меня никто в это не ставил. В известность. Я, знаете, друзья, бегала везде. Пенсионный фонд, так как мат-капитал. А, на, нашла свой банк, где мне об, обналичивали эти деньги. А, туда ходила. А, потом ФЦ. Потом я звонила в Росреестр по России. Росреестр по России дал мне э, номер телефона Ешкаралы, то есть нашей республики. А затем Ешкарала мне дали это, э, Сернур, потому что мы к Сернурскому району относимся. Сернур посмотрел, мне дали э, советский район, вообще у вас там, говорит, э, советский. Я позвонила в Советск, благо там женщина очень... Э, добросовестная и очень такая прямо умница. Она мне так внятно, минут 10 мы с ней общались, говорили. Она мне очень хорошо объяснила, что, как, почем. У вас, говорит, до 8 июля есть еще возможность. Документы висят наши, то есть МФЦ, э, МФЦ администрации моей квартиры э, э, в Росреестре и вы можете в на суд а, спокойно подавать, так как э, по закону делается. Но в итоге хорошо. А, я решила нанять адвоката. Ну думаю надо ведь как-то обременение снять. То есть писать иск, чтобы сняли это обременение. Потому что а, при, э, иск писать, извините, я не умею. А, решила через знакомых а, нанять адвоката, ну, то есть нашей стороны. Но мне посоветовали одного. А в итоге я позвонила к этому человеку, объяснила, он ход в трубку кидает, звонит в администрацию. Короче, почему а, я вам не, не сказала то, что почему они хотят подписать, чтобы я документ потому что они меня вызывали очень жестко вызывали приходите подпишите документы верните эти деньги верните эти деньги я говорю я как могу вам вернуть если квартира это уже знаете не моя уже и пока еще не в собственности администрации она висит там ну да да они соглашаются с этим они соглашаются, они говорят, ну да. Ну, мы, говорит, под честное слово вам вернем ключи от квартиры. То есть мне просто ключи, а я им деньги, и я не собственник, и я вообще никто, и звать меня никак. Я говорю, не детишки, так дело не пойдет. Ну, вот. Вот этот адвокат мне, которого мне посоветовали, хотел меня повести туда, чтобы я подписала, ну, так же сделала. Потому что он вась вазь со своими, то есть нашей администрацией. Потом я узнала от людей, с которыми я очень много общалась. Люди непростые, люди такие, ну, солидные. Они понимают, с кем дело ведется, как, так, как говорится. Затем я... Потом мне посоветовали обратиться... Я нашему юристу в поселке нашем Ирине. Я совсем забыла, что у нас Ирина есть юрист. Я же с ней общалась, и все. Я пошла сразу к ней. Ирина объяснила. А, кстати, еще администрация, о чем мне говорила, знаете? Вот, как вы будете ходить в кужинере, вы здесь живете, у вас здесь дети учатся, как вы будете себя, как вы будете смотреть в наши глаза. Подождите, постойте, говорю, а как я буду ходить? Я обычно буду ходить, как я жила, так и буду жить а Дети мои будут учиться, как и учились Ходили в садик, так и будут ходить в садик Но ну, ни в коем случае, не попробуйте только тронуть моих детей Ну ладно, хорошо, пошла к Ирине Ирина мне сразу сказала Гузеля, ничего не подписывать Как и все юристы, тоже сама подтвердила я говорю, Ирина, вот звонили, а она такая, все правильно сказали. А вот этот, говорит, который тебя хотел увезти и заставить подписать, он, говорит, он вась вас наша нашей Ладно. А... Ну что, мы с Ириной составили иск. Все, отправили, ответчиками сделали нашу администрацию. Третье лицо – мой муж. А... В итоге в течение, ну, вот, недели, наверное, больше, да, прошла. А... Неделя, наверное, больше прошла. У меня внезапно умирает Ирина, адвокат наш. Она, знаете, она, она нам, у нас много денег не брала. Она вообще один раз взяла, вообще за малую сумму. Она сказала, так как вы многодетная семья, и вообще мы по соседству, и... Ну, короче, давно знакомые люди. Она э, шла к нам навстречу. Мы все сделали, и она умирает у меня... В течение вот этих полутора недель умерла ее час нет нет в живых не стала не прошло три дня у меня приходит ответ суда я звоню администрации что мне э, что мне делать у меня говорю ирина умерла мне что делать письмо я не понимаю я не понимаю о чем пишут что отказ не отказ фиг его знает там целых два листа отправила им по WhatsApp почитать мое письмо <coughs> в итоге они мне а она ко мне перезванивает это было вчера она перезванивает и говорит нас вы включили нас говорит ответчиками нас говорит убрали с ответчиков и вам надо у нас Росреестр сделать чтобы они были ответчиками <coughs> я говорю у меня денег не то, что платить и нанимать. Давайте, у вас есть юристы свои. Вы, говорит, наймите юриста и подпишите, а, сделайте иск заново. то есть. Я говорю, квартиру продала не для того, чтобы юристов нанимать с, эти, с этих денег. <coughs> и вы, говорю, у вас там друг на друге все сидят, юристы есть. Помогите мне. Вы же тоже заинтересованное лицо я же не одна там говорю вы уже тоже в это счастье в этой квартире говорю она такая наш юрист не справится с этим я так так стоп а что она у вас там делает говорю если она с таким иском просто если просто составить иск и написать подписать и все Ой, я неправильно сказала, у нее очень много работы. Я говорю, а чем вы там заняты так сильно, что у вас так столько много работы, что вы не можете... Вы же заинтересованное лицо, вы же эту квартиру хотите. Они мне все кричат, вас посадят. Я говорю, так вас тоже посадят. Вы же все пойдем, мы все вместе пойдем, за ручку, паровозиком. И в итоге они еще меня предупредили, чтобы э, я не пошла в прокуратуру. Ну вот, слушайте меня, дорогие мои. Я даже трубку кинула. Они не, не идут навстречу, ну и я также не пойду навстречу. Они говорят, ну вот, если вы до такого числа не составите иск, не подадите, вы, говорит, а мы на вас подаем в суд. Так я говорю, взаимно я тоже на вас подам в суд. Но через прокуратуру уже пойдет. Пускай прокуратура э, разбирается, мне многие сказали, что надо ехать в город, э, писать заявление. Новый прокурор, самому э, прокурору надо идти, я пошла по самому прокурору, но там только через помощников идет это все. А раньше я ходила э, к самому главному, а сейчас у нас через помощников. Нет, так тоже мне не то, потому что помощники это помощники, а надо прокурору самому. В итоге я сейчас думаю, что мне делать. Знаете, я в такой полной лаже. С этой администрацией у меня такая война, вы не представляете. И я еще засниму видео, которую они работу не выполняют вообще, не хотят выполнять. И э, если вдруг у нас есть какие-то на моем канале юристы или кто-то там знакомые, покажите, поделитесь этим видео. Э, короче, администрация давит конкретно уже на мою семью, начинает давить. Они уже давят э, э, лишением свободы. Э, если... Они сами свою работу не выполняют, и они хотят, чтобы я ихнюю работу выполняла. Это как же так? Почему наша администрация не хочет идти а, навстречу к народу? То есть они же сами а, подписывают, они же сами перечисляют деньги, а в итоге хотят сделать, а, если документ неправильный, неправильно оформленный, они хотят сделать из простого человека все, ты говно, ты должен сесть в тюрьму они все святые останутся да нет не на ту напали я молчать не буду я сказала не, не хотят мне помочь так я сделаю так обращаюсь к вам лично к вам мои подписчики если вдруг пишите мне в соцсетях можете звонить кто есть у меня дать советы поговорить и вы знаете, я сколько здоровья потеряла. У меня начались головные боли после этого. То есть мигрени очень жесткие начались. Потом у меня началось а, сердцебиение. А, не сердцебиение, уже жжение в сердце. Уже на сердце отдаёт. Я очень стала нервная. Ну, короче, давление жёсткое идет. Жёсткое на меня. Я просто это крик души, крик человека, простого человека не, А эти поганцы сидят и на друг друга валят, и боятся, что я пойду в прокуратуру. Так что, я, если не будет никакого выхода, я ухожу, я пойду прокурору, лично к нашему в Куженере. Если прокурор сам не примет от меня заявление, если примут только помощники, а если он меня помощником отправит, я поеду в город» потому что там а, очень заинтересованные люди есть, они ко мне подъезжали, это было в пятнадцатом году а, на нашу администрацию, которые заявляли насчет того, что они очень дешево выкупают квартиры, а, то есть а, у нас, а, которые мы продаем им, а, им перечисляют большие деньги и они, короче, пол суммы только отдают нам, продавцам. А половину они оставляют не знаю где. Так что э, я молчать не буду, я сказала. Они не пошли навстречу, еще раз повторяюсь. Я им говорила, я их предупреждала. Я сказала, я буду молчать. Но вы тоже мне помогите и пойдите мне навстречу. Но они не хотят этого. Хорошо, я сделаю так. Так что, э, друзья, я жду от вас ответов. И не говорите, что ссоры ссори, из-за.. Из избы я выношу, это не изба, это уже, это уже администрация нашего района, нашего поселковского куженерского района. Это должны знать все, и пускай знают, какие у нас здесь работники администрации. Так что всем пока-пока, жду ответов.